Да, вот почему мы говорим, деньги портят людей, есть такая вот поговорка, да, или, ну и так дальше, тут можно много продолжать. То есть они выявляют те твои внутренние да, истории, которые либо принимают эту энергию и могут с ней справиться, потому что это мощнейшая энергия, и либо нет. Либо деньги начинают управлять человеком, и человек может спиться, может там сыграть в азартные игры, все это профукать просто очень быстро, да, то, что он создавал годами. Что с ним происходит? Вот тут вот и надо нам задуматься, да, что происходит. Например, в индийской философии депрессия трактуется как недостаток энергии. Вот недостаток именно, да, не хватает. И когда привносишь эту энергию, состояние меняется. Человек выходит из депрессии. Только надо найти, какой именно энергии, да, вот в тот момент ему не хватает. Во время терапии мы можем ослабить какие-то эмоции, усилить какие-то эмоции, да, соответственно, увеличить или уменьшить количество энергии в той или иной части, да, в, в, в человеке, и вот достичь, вот что важно, вот у человека какая-то проблема, да, и он не может в том числе и быть богатым, там, зарабатывать, у него вот состояние обычно какое? Депрессии, да, когда человек говорит, не получается, не могу, не хватает силы, там, не знаю, ресурсов не хватает каких-то, да, как нам его вытащить? То есть мы усиливая, вкладывая энергию, да, как бы помогаем, но ну, если человек сам не может, помогаем ему какие-то свои, куда-то вносим больше энергии, сконцентрируем его внимание, да, вот на этих энергиях, на тех ослабим, и создается вот эта самая точка бифуркации. Вот это очень важный феномен. Когда человек в точке бифуркации, это вот там уже одного кванта энергии достаточно, чтобы что-то изменилось и пошло по другому сценарию. Это вот эффект бабочки, когда бабочка в Гонконге может взмахнуть крыльями и вся система, да, многократное повторение этих взмахов может где-то в другом месте вызвать цунами. То есть энергия вот так вот усиливается от одного кванта, от одного взмаха, да, система резко меняет направление поэтому это энергия, да? И когда я усиливаю определенную энергию мысли, ну, с помощью, скажем, правильно задаваемых вопросов, да, вот терапия, я направляю мысль человека вот в эту точку бифуркации, просто я способствую, чтобы внутри пошли процессы какие-то, чтобы человек начал концентрироваться на новых вариантах выбора. Ну, я не знаю, я тоже не очень большой любитель старого кино, но есть такой потрясающий фильм, который вошел в десятку лучших вообще фильмов, снятых, когда бы то ни было в мире, да? Вот этот Лоуренс Аравийский это старый фильм, английская классика, где, благодаря которому да, два актера Питер Утун и Омар Шариф, стали мировыми звездами. Вот это был такой первый фильм. Там потрясающе это показано. Вот этот Лоуренс Оравийский он англичанин которого отправляют, ну он разведчик, там, в, арабские, в арабские страны. Дело происходит совсем недавно, относительно недавно, 1916-18 год, Османская империя, вот эти бойные арабы, турки, и его англичанин, там же англи, англи, англичане правили да, вот в, арабский, в Египте, его отправляют туда, и он присоединяется к арабам, и он должен возглавить это восстание арабов против Османской империи, ом растерянности. Он не знает, что делать, потому что он мыслит по-своему, у него энергия успеха, он, он хочет победить, обязательно он хочет победить, и у него э, свое видение. Он видит, он знает уже этих арабов, он, ну, среди них, он понимает, что они на своих верблюдах могут пересечь пустыню и ударить с тыла вот эту османов, да, и победить. Но все со всех сторон говорят, нет, это неправильно, это невозможно, это не получится, это обречено на, на поражение, да, и он застыл. Вот она, энергия страха, он застыл, неуверенность, он не знает, что делать, и он на всю ночь уходит в пустыню. Он освобождается от всех этих внешних влияний. Он соединяется вот со своей вот этой энергией желания, энергией с эмоциями, да, он, он, с этой энергией успеха, которую он хочет, он знает, он готов. И он освобождается от давления, и он как будто вот проходит эту точку бифуркации. Ему приходит видение. Он видит себя в этом турецком городе Акабе победителем, он видит, как будто свое будущее в этой точке бифуркации происходит как бы пространство, энергия, да, они как бы становятся другими. Он оказывается в виной реальности, вот вне времени и вне пространства. И тут соединяется прошлое, будущее, и он видит это, и он приходит, и он говорит, да, я решила сделать так, и он побеждает. Вот это про энергию, да.